Пущай мне заплатят, потому я этим пальцем, может, неделю не пошевельну. Это ваше благородие, и в законе нет, чтобы от тварей терпеть. Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете». «Хорошо», — говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями. «Хорошо. Чья собака? Я этого так не оставлю. А покажу вам, как собак распускать. Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям». Как оштрафует его мерзавца, так он знает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот. Я ему покажу, Кузькину мать. Елдырин, обращается надзиратель к городовому. Узнай, чья это собака, и составляй протокол. А собаку истребить надо, немедля. Она, наверное, бешеная. Чья это собака, спрашиваю. И откажись генерала Жигалова, говорит кто-то из толпы. Генерал Жигалова. «Сними-ка, илдырин с меня пальто. Ужас, как жарко. Должна полагать перед дождем. Одного я только не понимаю. Как она могла тебя укусить?» — обращается Чемелов к Хрюкину. «И что, она достанет до пальца? Она маленькая, ведь вонку издоровила. Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом пришла в твою голову идея, чтобы сорвать. Да ведь известный народ, знаю вас черти».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 У генерала таких нет. У него все больше легавые. Ты это верно знаешь? Верно, Ваше благородие. Я сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые. А это черт знает что. Ни шерсть, ни вида, подлость одна только. И эдакую собаку держат. Вижу вас ум. Пободись, я такая собака в Петербурге или в Москве. Знаешь, что было бы? Там не посмотрели бы закон. Моментально не души. Ты, Хрюкин, пострадал, и дело этого так не оставляй. Нужно проучить. Пора. А может быть, и Генеральская думает вслух городовой. На морде у ней не написано. На Медне во дворе у него такую видел. Вести ему Генеральская, говорит голос из толпы. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто.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 Проди-ка мило сюда. Погляди на собаку, ваша? Хе -хе, выдумал. Я таких у нас отродясь, не бывало. И спрашивать тут долго нечего, говорит Очумелов. Она бродячая, нечего тут долго разговаривать. Если сказал, что бродячий, стал быть и бродячий, истребить, вот и все. Это не наше, продолжает Прохор, это генералова брата, что на Меднись приехал. Наш не охотник до да борзых. Брат ихний, охочий. Да разве братец ихний приехали? Владимир Иванович спрашивает Очумелов, И все лицо его заливается улыбкой умиления. Ишь ты, Господи, а я тебе не знал. Погостить приехали. Да в гости. Ишь ты, Господи, соскучились по братцам. А я ведь не знал. Так это ихний собачка. Очень рад. Возьми ее. Собачонка ничего себе, шустрая такая. — Цап этого за палец. <связывая> Чего дрожишь? Сердце шельма. Цуцик кай. Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада. Толпа хохочет над Хрюкиным. — Я еще доберусь для тебя, — грозит грозитый Очумелов и запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади.